Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, что сделал Сатья Дас, для тех, кто не знает, это человек, который позиционирует себя как психолога. Лично у меня отрицательно к нему отношение по той причине, что он продвигает по сути ЖКС и к психологии, и к здоровым отношениям, то, что он вещает и никакого отношения не имеет. Но... Как человек достаточно интересный и активный, юморной, и наблюдать за ним бывает забавно. Недавно видео было там, где он ударил женщину сумкой. Давайте посмотрим с точки зрения Бацзы, почему так произошло. Вот его карта рождения. Для тех, кто не знаком с Бацзем. Эту карту я построила на сайте Минди. На самом деле очень много различных сайтов, где вы можете построить и свою, и своих друзей, близких людей автоматически, онлайн. Я не буду сейчас даваться в подробности, почему именно такие иероглифы. Мы здесь видим, что сайт Ядас – это кинский огонь» рожденные в год крысы, это все рассчитывается автоматически. На занятиях я рассказывала более подробно, что откуда берется, но сейчас мы не будем вдаваться в подробности. А все, что я буду сегодня говорить, давайте вы примите просто за аксиома то есть как солнце называется солнце, а яблоко называется яблоком, потому что это яблоко чтобы вы не путались и м -м, почему так, я это все разбирать не буду. Мы поговорим именно о том, что произошло. так Это его карта. Для тех, кто совсем не знаком, там, где красные иероглифы, это огонь, там, где синие иероглифы, это относится к стихии воды, зеленые к стихии дерева, коричневые к стихии земли. Еще существует стихия металла, но в данной карте она отсутствует. Либо, возможно, она есть в часе. Я час рождения его не восстанавливала. Хотя подозреваю, что он, скорее всего, родился в темное время суток. Почему так, мои ученики знают. И, возможно, у него есть где-то в часе металл. Возможно, металла вообще нет. Так, давайте посмотрим. Я прям вот беру слайды, которые были недавно на обучении. Да, кто у меня присутствовал, те узнают. А что у нас есть в карте? Характер человека. Что легче показать и что легче считывает окружающие? Вспоминаю то, что находится в году. И что мы здесь видим? Вода. Вода это символ ума, крыса это креативность сообразительность. Что мы, собственно, наблюдаем и у данного человека. Вообще, сайт Дас он похож на такого массовика-затейника и это как раз элемент крыс. Они отличные коммуникаторы и достаточно инициативные. Я так подозреваю, что он не бедствует. И я уже не в первый раз говорю о том, что очень важно быть активным, проявлять инициативу для того, чтобы в кошельке всегда были деньги. И мы, собственно, это наблюдаем у Сатьи. Он постоянно какие-то вебинары проводит, он постоянно ездит по разным городам. И если его послушать, вы, думаю, заметили о том, что он... У него есть чувство юмора, и он достаточно часто проявляет креативность, когда рассказывает о каких-то ситуациях. И когда есть вопросы из зала, да, он всегда найдет, что ответить. Собственно, это сообразительность крысы. Огонь инь, как я уже говорила, это личность, это вторая точка, которую другие люди сразу замечают. Это его проявление. Огонь инь – это образ костра либо свечи. Что люди хотят? Люди хотят прибиваться к чему-то теплому, что их обогреет, либо к свече, которая даст цвет в конце тоннеля. Да? И соответственно поэтому этот человек достаточно известный в России, а то может быть и не только в России. Следующее, что помогло вообще ему стать известным, это цветок персика. Так называется конфигурация. Я сейчас тоже не буду говорить о том, как она ищется. Те, кто учится или учился, знают. Те, кто не знает, давайте вы опять примите за аксиому. Вот даже в калькуляторе можно открыть и посмотреть, что у него в году цветок персика. И напоминаю, что мы смотрели в предыдущем слайде, что сначала видят окружающий год цветок персика это когда цветок цветет и пахнет и к нему хочется подойти его понюхать образно да то есть к этому человеку слетаются люди это вторая Причина, почему он достаточно известен. И, кстати, интересно, как у него в месяце почтовая лошадь. И, насколько я знаю, он ездит по городам. Почтовая лошадь. Лошадь что делать? Она постоянно двигается. Видите, да, в месяце. Кто знает, за что месяц отвечает. И, соответственно, он достаточно часто... Разъезжает по городам и читает свои лекции. То есть человек себя реализует четко по своей карте. Второе, на что мы можем обратить внимание, это фазы ЦИ. Посмотрите, какие красивые императорский светильник, императорский светильник, а тут еще купание. А люди, которые имеют фазу ЦИ «купание», они очень привлекательны и в интимном плане. Я уверена, что какая-то часть женщин, которые ходят к нему на лекции, ходит именно как на мужчину. Шапка и пояс тоже, кстати, классная очень фаза ЦИ. Для тех, кто не знаком, ЦИ – это энергия, фазы – это, если грубо, это сила энергии, это проявление энергии. И есть минимальное проявление, есть, в общем-то, нулевое практически проявление энергии, есть достаточно сильно, Вот у него сильное. Да, кстати, в году давайте еще посмотрим вот что. Я сейчас вернусь на другой слайд. Опять-таки, объясняю для тех, кто мало знаком с Бадзем, У нас есть пять сфер, либо пять стихий. Огонь. Это, в частности, наш сатья. Потом самовыражение. То, как мы себя проявляем. Деньги. Ну, условное, на самом деле, название. И власть для огня в дне личный элемент это огонь для огня власть и посмотрите какая она у него красивая это власть и понятное дело что он имеет власть над другими людьми и для него это важно в денежном плане так как в данной карте денег мы не видим и он зарабатывает с помощью власти и самовыражения. То есть у него вот эта ступенька отсутствует. Но у него есть ступенька самовыражения и ступенька власти. Самовыражение, он прям сидит на нем. То есть очень ярко. То есть все, что он делает, он делает через самовыражение. Потому что его личный элемент сидит на самовыражении. Ну, Перейдем к тому, что вообще произошло. Сейчас я беру часть вот этих значений из лекций, которые вы проходили обучение где-то месяц назад. Да? Некоторые из вас видят абсолютно знакомые для вас строчки. И, собственно, то, что я преподаю, это вот то, что есть в реалии, то, как оно действует. И вот опасность, почему произошло то, что произошло. А сразу хочу оговориться, не стоит идеализировать и думать, что только он плохой, какие-то другие все полностью хорошие. Любой человек может совершать неблагополучные поступки, некрасивые. И сейчас я не хочу сатью выставить в каком-то ужасном свете. Любой человек делал что-то неправильно, я просто объясняю, почему, что и когда произошло и будет ли происходить еще с ним. На примере карты его рождения с помощью китайской метафизики, либо ее еще называют китайской астрологией. Во-первых, посмотрите, у него карта огня. Очень много огня у человека. А здесь вода. Когда огонь и вода встречаются, получается пар, быстрая, резкая реакция. Поэтому те, кто думает, что этот человек достаточно спокойный, сразу скажу, вы ошибаетесь. С этим человеком жить, встречаться, взаимодействовать, все равно, что сидеть на пороховой бочке. Это уже да, минус к тому, что произошло. Мы понимаем уже ситуация. Такая рано или поздно произошла бы. Дальше. У нас есть правильная власть. Вспоминаем, что это такое. Это люди, которые следуют правилам, такие принципиальные, вежливые и обходительные. И если посмотреть его видео предыдущие, там действительно проявляется обходительность в некоторых ситуациях. Но вот произошло то, что произошло, он ударил женщину сумкой. И, но ведь у него в этом же столпе в году, то есть, смотрите, он балансирует между правильностью и условно неправильностью. Убийца на седьмой позиции, так называемом, ну, китайцы любят придумывать какие-то красивые, а то и страшные названия. И это что? Это поспешность, импульсивность собственно, что мы и видели: да? человек стремится выиграть, стремится занять свое место любой ценой то есть в тот момент. Он прекрасно мог понимать, что его снимают, что это потом пойдет в интернет. Но настолько вот сильный импульс был, и ему нужно было показать свою правду, что он женщину стукнул сумкой. Двойные стандарты, потому что он позиционирует себя как вот для женщин, все для женщин объяснить. Опять-таки сразу скажу, я прекрасно понимаю, что психологам, наверное, становится плохо, которые его смотрят, потому что это не про женщины, не для женщин. Двойные стандарты. Ну, кто внимательно, более внимательно прослушает, он посмотрит, что, к сожалению, многие вещи, которые он говорит, они наоборот отрицательно будут влиять на отношения на женщин в целом. И еще одно проявление делать, потом думать, да? то есть то, что произошло, на самом деле неприятное событие. Для женщины это неприятное событие, для самого сайта. Потому что сейчас весь интернет будет писать об этом событии. Да, то есть он сделал, а потом уже думал. Вроде как он даже извинялся, если я не ошибаюсь. Там какое-то видео должно быть. Но с другой стороны, вот эта позиция седьмая, она дает очень большую харизму. Да, то есть и всего есть плюсы, и всего есть минусы. И еще давайте вспомним из того же занятия, что я говорила, что делать людям, чтобы поддерживать постоянно свою мотивацию. Это делиться опытом. И что делает Сатья? Делиться опытом. Он, конечно, очень классно пошел по своей а, карте. Здесь еще касая печать, да, мы видим касая печать. Есть почему он, собственно, занимается тем, чем он занимается. касая печать, она больше относится к психологии, нежели к каким-то классическим наукам, там, к примеру, к математике или еще к чему-то. Ну, подойдем ко второй части. Помимо характера, к нему в карту пришло, ну, условно назову, столкновение. На самом деле это называется нецивилизованное наказание, либо наказание нелюбви. У нас сейчас 2023 год кролика. А у него год крысы. И кролик вот таким негативным образом влияет на крысы. Причем, обратите внимание, в году. То есть все люди видят, что с ним происходит. То есть помните, я рассказывала про внешнее и внутреннее. То есть если бы немножко в другом месте крыса стояла, не буду говорить в каком, это все на курсах вы узнаете, то соответственно, может быть, никто бы даже не заметил и не увидел, да? то есть что-то произошло бы, но никто об этом не знал. А это видели все. Более того, я хочу сказать, что, во-первых, может быть еще что-то в марте, какое-то происшествие с ним, потому что а в марте у нас дополнительный кролик приходит, да, который усиливает. И плюс до февраля 2024 года у нас постоянно будет кролик, то есть кролик. 99,9% то, что о сайте мы еще услышим что-то нелицеприятное. Что у нас получается? Это дерево, помните, я вначале сказала, это вода. То есть дерево начинает гнить, то есть приходит гниль а, в жизнь человека. и в, в переносном смысле. Это отсутствие уважения к окружающим. Ну, дарить женщину сумкой, это... Ну, для меня вообще мужчина, который бьет женщину... Честно говоря, после того, что он вытворил, даже в целях исследования этого человека, мне не хочется его смотреть. То есть я считаю, это вообще не норм. Чего бы она ни сказала, можно было попросить выйти, попросить охранника, чтобы они ее вывели еще как-то. Но бить женщину – это строжайшая табулично для меня, и я удивляюсь, как находятся люди, которые его защищают. Ну, у каждого свои моральные ценности. И те женщины, которые защищают мужчину, если он бьет другую женщину, для меня странно, что они хотят позиционировать себя как здоровых ментально. То есть оправдывать мужчину, который бьет женщины, это не норм. Ну, Но вернемся к карте. Это еще могут быть походы налево ну а поэтому мы скорее всего не узнаем потому что обычно это скрывается да я точно не знаю но наверняка он женат хотя может быть что-то и выползит. но не факт что это сто процентов будет то есть все зависит еще от воспитания человека и желание спорить ну собственно что и произошло он женщину ударил сумкой они зацепились начали спорить и мы видим что произошло в конечном итоге итак собственно на сегодня я вам показала как работает бацы любой человек может открыть вот эту карту и посмотреть но самостоятельно в ней невозможно разобраться только какие-то маленькие азы взять хотя бы там по элементам посмотреть, да, допустим, как мы смотрели вода, это очень умный человек, огонь это чаще всего активный человек, если там земли много, это человек за стабильность его иногда сложно сдвинуть с места, даже если что-то ему предлагаете, он не факт, что возьмется, да, за шанс. Металл – это люди структурированные, у них все по полочкам должно лежать. Что там у нас еще осталось? Дерево – это очень упертые люди. То есть в таком ключе можно посмотреть свою карту, карту близких. И вот что дает Бадзе? Понимаем, кто перед нами. То есть вы, зная Бадзе, вы открываете карту человека и его читаете. Сегодня я прочла только небольшое событие. Как, оно, как его можно вытащить из карты. Но на самом деле можно расписать характер человека целую тетрадку. То есть очень много всего можно вытащить. Второе. Мы видим опорные точки. То есть мы видим плюсы и минусы, с которыми мы можем сразу начать работать через коуча, психолога, либо каким-то еще способом. Мы видим проявление, то есть мы понимаем, как человек себя проявляет. А если мы не понимаем, потому что очень много у меня за, клиентов с таким запросом, я не знаю, кем я хочу быть. Вот по сайте я привела небольшие нюансы, да, почему он ушел, скажем так, псевдопсихологию. То есть ему так легче работать. Почему он ездит по городам, да, у него путешествующая лошадь и так далее. То есть может ли человек стать знаменитым. Я вам привела пару примеров, почему ему легко, стать, легко быть знаменитым. И самое важное, снижает разочарование. Когда мы знаем базы и цемень, мы не ждем от людей больше, чем они могут дать. То есть ну, не стоит ожидать от человека, у которого карта неряхи, что он будет ну, супер идеальный, никогда не будет раскидывать нигде свои какие-то вещи. То есть это снижает, соответственно, и конфликтность на работе, в семье, между родственниками. Этим вебинаром я вас хочу пригласить в эту тему, в китайскую метафизику, потому что она очень интересная, она полезная, снижает напряженность, помогает убирать внутренние конфликты. И я вас приглашаю изучать эту тему более углубленно.